доброго дня апрель двадцатого года сидим на самоизоляции поэтому времени много заняться нечем покажу вам небольшое видео все уже догадались что это винтовка пневматическая вот. Иш 38 п написано модель Иш 38 п Калибр половиной, Есть номер. Также еще надпись есть вот здесь вот Иш. Как вы уже увидели, что есть свагные швы. Вот. Воздушка это 80-х годов. Ей уже больше 30 лет. Служит, работает, стреляет. Длина ствола все напишу покажу значит что было пружины пружины здесь менялись уже не один десяток раз и какие-то подходящие то есть в то время когда пружины ломались они ломались витки просто отпадывали искали подходили искали везде в магазинах не было вот поэтому лепили из того, что было. Точили, подрезали эти. Также поршень тот же местный. Сейчас там стоит пружина обычная, поршень, но манжеты. Манжеты были первые изначально, были кожаные. Потом также мы их делали самодельно, потому что в магазинах их не было. Вот сейчас в магазинах очень много всего. Здесь стоит силиконовый. Силикон уже нужно будет поменять. Вот, но ну, в принципе, э, почему не поставил газопрошневую пружину? Поскольку она уже ломалась, и варили, есть риск, что снова может ломаться. Вот а так, в принципе, поставим, посмотрим, как она будет работать. Вот, в э, прикладе тыльник мы потеряли, соответственно, мы туда набили болты и к монтажным пену для того чтобы утяжелить приклад то есть сейчас вся тяжесть в прикладе тем самым ствол очень легкий очень удобно держать ну, кажется что он легкий вот как вы заметили есть шнурок шнурок для того чтобы он висел гарже не просто там ходить куда-то с ним Это чтобы висел гарже Воздушка пневматика, то есть шнурок, откроют, либо от противогаза, ОЗК, что-то такое, кольцо, все подготовлено было кольцо. Дальше, здесь обычный хомут, вот. воздушка отслужила уже, выросла ну, вырос на этой воздушке, то есть, ей больше 30 лет, покупалась бати для детей, поэтому мы ее <coughs>, поставим газопрошную пружину, может быть даже не будем, и будет служить для наших детей. Что били мы из этой воздушки? А, ну она вообще всеядная. Мы даже в детстве то есть, туда толкали. Вот а, били вредителей. То есть для нас а, воробьи были вредители, а, поскольку держали пчел. А, Вороби синички садились на а, а, ули и клевали пчел. То есть мы гоняли их. А, также я вырос, рос в сельской местности. Были коровники, мы ходили по вечерам в эти коровники и били крысы. В Индии это священное животное, а у нас это распространитель зараза. Также вроде воробьи, да? Животные, птицы, которые как бы вреда не носят. Но нашему хозяйству, они наносили очень много вреда, для нас они были вредители. то есть это скворцы, другая живность, нам ничего не вредило, вот такой вот небольшой обзорчик, даже не обзорчик а видео, о том что, как, как выглядит воздушка, вообще это раритет советский, это сейчас э, воздушки идут, Деревянном ложе, Вообще в, в, в модели деревянного даже тут написано. Сделано в Советском Союзе, да? Вот, год не написан. Матрин Граша, Россия. Вот а сейчас вот Байкалы. тут Байкалы. Тоже вот написано Калиба. Невма Калиба в 4,5 тысяч этой части написано ишмаш и завод машиностроительный сейчас они выпускают мп 512 либо ему потом в Баку пошли модернизация также пластиковые ложа и в деревянном оформлении вот почему мп они называются потому что вышли на европейский рынок на экспорт потому иш не пишется пишется на всех на всех ежевских моделях 30 лет сейчас покажу вам что же там происходит в стволе в самом Вот, видно, что там уже коррозия, глубокая коррозия, и уже ничем не вылечить. Видео подошло к концу. Сейчас этот ракет висит на гараже. На вот этом вот шнуре будут пользоваться наши дети. Но мы играемся на сегодняшний день с турецкой винтовкой. В следующем видео расскажу вам об данной винтовке. Всем пока.